президент Украины. Что это за президент? А Порошенко хоть английский знает. А сейчас вообще комик? Да. А Зеленский. Комик же? Да? У него мозги работают. Так ему надо было что сделать? Взять и повернуть власть. А вы считаете комик может быть президентом? Я должна сказать, комик не комик, но у него